В 2018 году на экраны вышел фильм, рассказывающий историю Дебби, родной сестры Дэнни Ошина, гениального мошенника, судьба которого доподлинно неизвестна. Проведя в местах не столь отдаленных несколько лет, Дебби удалось детально проработать план дерзкого ограбления. Освободившись к исполнению задуманного, она привлекает свою подругу и несколько барышень с весьма полезными навыками. Вместе они совершат идеальное преступление звездный состав актеров, щепотка мелодрамы, ложка юмора и в итоге получилась отличная криминальная комедия с интересным финалом. Стоит отметить, что картина подана красиво, привлекательные женщины, роскошные драгоценности, изысканный антураж. Но накала страстей тут нет, поэтому ему не удалось запить культовую картину «11 друзей Ошина», хотя девочки тоже справились вполне неплохо.